Перед просмотром данного ролика, ребята, я бы хотел вам сообщить, что в группе проводится конкурс на 20 голосов. И условия очень простые. Нужно подписаться на паблик на мой и сделать репост этого конкурса, ребята. Вот, в принципе, и все. Ну и итоги будут у нас 25 декабря. Четыре человека могут выиграть по 5 голосов, ребята. Успей принять участие в конкурсе. А, ну он хочет я понять-то. Ну он, он, конечно, хрень делает. Он выёбывается, он выёбывается. Хочет показать игру охуенную. На видос все таки играет, ребята. И в итоге делает бред. Ну, хотя бы убивает. Да, он даже не убил. сегодняшний рандомный комментарий от подписчика по имени Влад Станкевич и он спрашивает зачем чем такая длинная заставка на видео. Он уже у нас уже был один раз, Влад Станкевич, и еще раз попадает в эту рубрику. Ну вот, я отвечаю тем, то что заставка раскрывает суть моего канала, во-первых, во-вторых, заставка мне самому нравится и пока что я меня не, не собираюсь ну и в-третьих, пока что я не нахожу на более подходящей заставки, чем эта. Ребята, а если кому-то не нравится заставка, почему бы ей просто не перемотать. Она длится ровно одну минуту, просто перематываешь на одну минуту вперед и смотришь ролик. Вот такие дела, ребята. В будущем когда-нибудь заставка, конечно, сменится, ребята. Но пока что я ставку пока что такую не вижу хорошую. Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил я сегодня у нас супер боссы нормально э -э, Мастер Бетра и маньяки сегодня проходим Десятый или девятый день подряд проходим уже Довольно-таки долго уже прохожу их супер боссов этих. Но у меня стоит цель проходить их месяц подряд, ребята Вот Тут легкие, опять же боссы, ребята Мастер ветра и джек травим, просто-напросто их, все. На самом деле, все эти боссы, вот эти, которых я прохожу, супер боссов, они все очень легкие, ребята. По сути. Тут проходить особо даже нечего, потому что проходишь, как бы, их очень легко всех. Так. Как отсюда выйти? Портом, конечно же, выйти отсюда можно. Всех травим, всех на урон быстренько убиваем. Это очень легкий босс, ребята. Проходите их спокойно, можно каждый день, поэтому я их прохожу каждый день, ребята. Вот. Тут, конечно, я сейчас могу одного затравить, пока, потому что видите, вот ветер тупой. Ладно, не повезло немножко мне. <coughs> Фредди, Джек и мастер ветра. Они еще и косты, к тому же красавцева но они жрут естественно как же без этого без этого косо никак, ребята все они жрут <ак> <соркзыв> вот какие у меня вообще планы ребята на этом фейке набрать 1015 фузов даже может больше 1020 где-то вот и купить уже Полноценный арсенал себе. Сейчас у меня 2000 вкус пока что. Вот, также рубина собираю еще. Рубины собираю где-то 100-200 рубинок надо набрать мне. Чтобы тоже купить весь арсенал, ребята. Вот. Это у нас оружие за рубины будут покупаться всем. Вот. Что-то они вообще охренели, морозят на каждом ходу. Чего они такие за шакалы такие? Чего они суки, морозит? Ну хотя бы они завязали уже, это хорошо. Стало убить этих мастеров и лейтенанта, потому они уже завязали, это уже хорошо, как бы, да? Барьер. Ну, конечно, барьер криво пошел немножко, ну ладно. Пойдет, пойдет. И газовую. Газовую ты, скорее всего, не попадешь. Нет, не попадшь. Ну дурачок, прям. Чувак, дурачок. Оно же он как бы не, не это. Не под токсином, можно его уже как бы газом травить. Сейчас газ тяну туда им. Аккуратненько. О, хорошо попал. четко. На самом деле, ребята, у меня очень хороший монтаж получается при съемке Worm с нуля. Я в прошлом видео, кстати, очень сильно музыку сделал громкую и в этом потише сделаю, потому что там. Я ее не слышал на самом деле, потому что норч монтировал. Но поэтому извиняюсь, просто видео. Там очень была громкая музыка в самом видео. В этом видео я сделал и меньше, громкость музыки. Травит. Так, у меня кричит вообще странный какой-то, Ч даже не размораживает меня, блин, по сути. Ладно, давайте вертолет просто обычный. Запускаем. Тупо для урона какого-то. Скорее всего, он выживает, у него 2 хп останется. 2 хп останется, ребята. Они слабо у него нет, у меня рабочий это очень маленький урон. Пройти их вообще как хер делать этих боссов. Они вообще элементарные, ребят, боссы. И даже снимать их особо нету смысла. Потому что тут тактика одна и та же. На всех боссах, вот этих вот легких э, нормально, горячо, а тактика одна и та же, ребята вот эти Травить, газ кидать и все как бы. Поэтому тут снимать даже особо нечего, ребят, по сути. Но я все равно снимаю, потому что я же записываю полный процесс прокачки этого аккаунта, ребята. Полный, полный, полный полнее и быть не может я не думаю что то что кто-то еще сможет кроме меня записать полную прокачку страницы Ребята, полностью все делать и все миссии и всех боссов на видос проходить каждый день и все все все, даже бонусы забирать на видос даже вот не знаю фух победу мне пока что даже реакцию прокачивать каждый день на видос ребята можно Хотя я не спорю, я уже что-то там вырезал раньше, допустим. Были моменты, я вырезал там что-то, да. Но это было вообще пару раз тогда. Это было уже пару раз, это и все. Как он не задел за зем? Я не понимаю этого. Ну и хрен с тобой. Все, газ кидаем всем нахер и все уже побеждаем спокойно, ребят. Этот лейтенант сам сдохнет в газу, наверное. Хотя может и не сдохнет. А, сам сдохнет, Все, они уже как-бы уже не жильцы. Красавцы, вообще. Что ты сделал? Экстренный зачем ты взял? Зачем? Минки, зачем? Ты можешь просто гадскинуть их все? Что ты пошел туда? Ну, какой-то ты бред делаешь. А, ну он хочет, я понял, что. Ну Он... Он конечно хрен делает. Он выебывается, он выебывается. Хочет показать игру охуенную. На видос все-таки играет, ребята. И в итоге делает бред. Ну хотя бы убивает. Да, он даже не убил. Ладно. Он просто хотел немножко выебнуться на камеру. типа, да. Чтобы посчитали его за про игрока. Но он, ребята, и так хорошо играет, как бы. Он очень хорошо тащит бои на ставках, даже на боссах. Везде он тащит, ребята, бои. Просто он сейчас немножко не в форме. Ну, может быть, даже в форме, просто он сейчас мало играет. Так он ну, нормально играет, пацаны. Сожрал в самый последний момент, ребята. Ладно, уже прошли по-любому. Пройти как-то, не знаю. Будет очень глупо. Даже вот просто стоим... Просто их мочим, как бы, да? И просто вот вплотную к ним подошли, они нас бьют, все равно нам вообще пофигу, ребята. Мы еще можем покрыть, можем еще, не знаю, что делать. Легкие вообще боссы комбинации, легкие ребята. Тут просто отравим и газ кидаем. Мы все, спокойно выигрываем, ребята. Вот видите как? Я уже снимаю этих боссов, не знаю, месяц, а все одно и то же. Просто старается, ребята. Но если я буду снимать прохождение, я не знаю, Самое Пекло и армигеброн то я скорее всего не пройду. Потому что... Там сложные комбинации, ребята. У меня нет уж такого арсенала хорошего. На них. Конечно, можно было пройти где-то вот, вот якудзу Мастера Ветра. Спокойно можно было пройти, ребята. Вот сегодня, как и да, можно было пройти. Даже можно было пройти скорее всего самое пятно сегодня. Можно было пройти, ребята, самое пятно сегодня. но знаете, это очень сложно было бы. Это было бы было бы видео у меня, что-бы э, где-то полчаса, видео одно. И не факт, что соброшел с первого раза это этого босса, ребят, да. И еще монтировать очень долго. Забираем два рубинчика, у меня уже два раза подряд. Идет пятый день, ребята. Цепочка бонусов уже идет два раза подряд. То есть 4 рубины я нафармил за... За десять дней, короче, да. Вот такие, да, ребята. Это неплохо, неплохо это, на самом деле. То есть у меня достижения у меня сейчас прокачаются, скоро. Я скажу какие. А именно достижения, где собрать рубины. Бонусы ежедневных. Сейчас пойду. А, это, скорее всего, игровые, да? Вот, геймер. достижение. Потом игроманьяк. Вот. Достижения я скоро соберу все. Потом будем это все выполнять, ребята постепенно таким путем я прокачаю аккаунт ну это конечно не скоро будет сейчас проходим миссии ребята эту миссию точно я вырежу здесь будет игра на урон миссия пройдена сегодня я пройду наверное две миссии потому что через полчаса у меня открывается Очередной босс, ребята, и должен быть запас миссии, ребята, какой-то, чтобы пройти босса, очередного супер-босса, точнее, вот. Последнюю миссию прохожу. На самом деле, ребята, я не буду копить столько фузов, много, как я говорил, 15 тысяч фузов я не буду копить ребята потому что сейчас у меня на очереди будет покупка телепорта экстренного вот для прохождения короля мертвых нужен телепорт экстренный вот. король мертвых наш нужно купить экстренный телепорт тогда будем проходить короля мертвых ребята вот сразу же вот такие дела возможно вы выйдут э Сразу две серии, король мертвых» и супер он в один день выйдет. То есть отдельно сниму короля мертвых» и отдельно сниму супер-боссов. Будет две серии в один день как-нибудь. Ну хотя и так бывают серии в один день выходят две, да? Бывает даже три выходят, потому что я снимаю это каждый день, ребята, а вот выкладываю я по одной серии в день иногда, Потом, когда серию одну пропустил, не выложил в один день, да, допустим, я тогда выкадываю ее на следующий день, делаю две серии, короче. Вот такие дела, ребята. Ну, на этом, ребятки, все. Через полчаса я опять записываю Супербосса. Новую, потому что сейчас у меня как бы время 23-36. реакцию всем и у меня уже какой у меня уровень реакции 15 скоро будет 16 уровень ну не так уж это и много ребят ну не так уж это и мало по сути да это уже хоть что-то у меня есть хоть какой-то уровень мне бы хватило ребята здесь 20 тысяч реакций хватило бы и как бы и все я бы не стал больше качать реакцию потому что это бесполезно дело, ребята. реакции не решает ничего уже давно хоть хоть тебя, блядь, я блять и там 30 тысяч, хоть сто тысяч, хоть сколько угодно ее, но она не решает все равно, например. Ходу, ребят, реакции не решает. Потому что каждый противник, он будет играть до конца. Уже сейчас мы сделали такой вормикс, что каждый противник играет до конца. Хоть первый ход, хоть не первый ход, ребята. Ну, все, конечно, на этом все, ребята, всем пока.